Всем привет, ребят! На связи снова Виктор Бондолет и это следующая серия стоп-шоу профессиональности сетевого маркетинга. Собрался я на тренировку, очередная моя тренировка на неделе, и у нас скоро февраль месяц и погода не радует. Можете посмотреть, дождь, слякоть, вот это настоящая зима, но для нас, профессиональных сетевых маркетологов, для профессионалов сетевого маркетинга, не должно быть никаких отговорок и не должно быть причин для того, чтобы что-то не делать, потому что мы развиваемся личностно и мы должны понимать и вы должны понимать, что погода это всего лишь какая-либо декорация, а мы э, актеры в театре и только нам решать, играем мы положительную роль либо отрицательную роль хорошо мы себя чувствуем, либо плохо мы себя чувствуем. И сегодня в этой серии я хочу поговорить о социальных сетях. Все, 90% всех, сейчас большинства людей ну, от возраста с мало до велик присутствуют в тех-либо иных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, LinkedIn, Pinterest, что еще, Ютуб. Google+, да еще, возможно, какие-нибудь новые разные социальные сети. И сейчас это действительно очень сильный, очень мощный инструмент для развития нашего бренда, для развития нашей команды, для развития бизнеса в масштабном плане. Потому что, в первую очередь, взаимодействие и общение, и отдавать ценность в массы – это огромная роль в вашем магнетизме, то есть в том, как вы притягиваете людей, когда люди уже приходят на вас, а не на какие-то там предложения, на какие-то бизнес-процессы, либо на продукт. Так вот, но что делает большинство из вас, к сожалению? Вы начинаете рассылать спам. Не познакомившись, вы собираете каким-либо образом намерены собрать кучу друзей у себя в той-либо иной социальной сети, добавляйтесь друзья, массово добавляйтесь друзья, и тут же начинаете слать там «Хей, привет, я вот развиваю то-то, то-то, смотри новости, супер-мега-крутая компания, такой нет на рынке», либо «Хей, привет, там…» Вступай в мою группу, давай дружить» и так далее. Ребят, это очень грубо, это непрофессионально, это не работает. Тем более, если это засчитывается за спам, вас заблокируют. Если, если я не ошибаюсь, раз пять блокируют, например, ВКонтакте, вас навсегда блокируют ваш аккаунт. Вам придется заново создавать свой профиль, настраивать, добавлять друзей. То есть, а если вы хотите выстроить бренд, о каком спаме вообще может идти речь? представьте, вы такой лидер, крутой, себя позиционируете, и потом вас блокируют аккаунт за рассылку спама, и люди смотрят, заходят на ваш страницу, ага, понятно, вот чему он может нас научить, то есть ничему. Спам – это лишняя затрата энергии, которая не работает. Ребят, не работает это. Вы должны уяснить, что спам, возможно, работает на 1%, то есть если вы 100% сообщение разошлете, возможно, одно сообщение выстрелит. Но, покуда вы это сделаете, вас быстрее заморозит, конечно, чем вы добьетесь того-либо иного результата. Что необходимо сделать? Вам нужно добавляться в друзья, вам нужно строить отношения, узнать, чем он занимается, как он занимается тем-либо иным бизнесом, что у него получается, что не получается, какие результаты, что не дает двигаться ему дальше в его бизнесе, почему он там, например, застопорился на том либо ином росте. И только тогда, когда вы выясните какую-то ну, проблему в его бизнесе, начинаете, например, ему давать ценность, давать какой-нибудь видеоурок, либо пару видео скинуть. Вот посмотри, возможно, благодаря этому видео твое мышление изменится и бизнес твой пойдет вверх. И через ряд таких ценностей, через ряд взаимоотношений, когда вы уже выстроили дружеские отношения, вы можете предлагать бизнес-предложение, продукт свой, и тогда это будет ну, реагироваться намного лучше. То есть из 100 человек, например, 30 будут либо вашими клиентами, либо потенциальными партнерами. Но когда вы рассылаете спам, можете этого не ждать. То есть Хорошо, если один человек из 100 к вам подпишется, либо что-то сделает качественно. И вы же дублицируете в свою сеть, вы же делаете так, чтобы вас повторяли. И представьте, что ваши люди тоже будут напрасно тратить время, и ваш успех растягивается на долгое-долгое время. Ко мне зачастую сейчас пишут даже, эй, Виктор, привет, вот супер-мега новый проект. Я такой, извини, я тебя не знаю, пока. И зачастую таких друзей помечаю спамом и просто-напросто удаляю друзья в подписчике. Так что, ребят, я надеюсь, я надеюсь, что вы решили для себя стать профессионалом сетевого маркетинга. Я желаю вам стать профессионалом сетевого маркетинга. И я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, неважно, где вы его смотрите. С Репостните его там, расскажите об этом видео для того, чтобы как намного большее количество людей, как так сказать, увидела и решила действовать совсем по-другому, для того, чтобы мы действительно строили качественную, качественную индустрию, что мы же хотим ее поменять, чтобы к нам относились намного иначе. А для этого нужно становиться профессионалом сетевого маркетинга. В комментариях можете написать, что вы профессионал сетевого маркетинга и вы даже если не делали, и, а возможно делали и не будете делать, вы Решительно скажите в комментариях, что я никогда не буду делать и рассылать спам, я буду действовать как профессионал сетевого маркетинга. Вы будете выстраивать отношения, дружеские отношения, помогать человеку, давать ценности, чтобы ваш бренд и ваша личность перед ним выросла. И тогда, тогда вы будете давать какие-то предложения по продукту либо по вступлению в ваш бизнес-проект. С вами был Виктор Бандалет. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.